Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вчера в магазине встретил опять свои любимые сливы. Вот такие вот. Это совершенно потрясный такой сорт. Не знаю, как называется, я их по внешнему виду просто беру. У них такой очень яркий, кисло-сладкий вкус, такой терпкий. Сразу захотелось приготовить курятину с соусом из таких слив. Поэтому за За Здесь у меня парочка корочков. Специально взял вот такие вот желтенькие. Производитель утверждает, что эти курей надкармливают кукурузы и растить на вольном выписи Они а в клетке. Не знаю, так ли это на самом деле или нет, но... Если я готовлю куриный суп, то стоит к половине обычной белой курицы добавить вот одну такую ножку, бульон сразу начинает играть прям всеми своими яркими красками. А э, весь суп готовить с такой курицей просто невозможно. Настолько сильный, прям даже чрезмерно сильный вкус получается. Так что, может быть, и не врет производитель. С Скуятины поступлю просто. Натру солью и черным перцем, и достаточно и будет. Масло, кстати, уже можно греть. Я буду готовить на смеси оливкового экстра virgin из сливочного. Очень классный аромат получается, только нужно обязательно брать именно экстра Virgin. Если обычного рафинированного оливкового добавите, то никакого такого эффекта, особенно приятного, ароматического, не получите. И, конечно, сжигать не надо. Все, пусть жарится. Процесс пошел, займусь соусом. Трех слив хватит. И немного воды, так, чтобы сливы выступали. А надо довести до кипения, а потом проварить минут 10-15-20. Все зависит от жесткости слив. Вернее, не от жесткости, а от спелости. Так, чеснока почистить. Один зубок сразу курочки, прям целиком. Хочу, чтобы масло чесночным ароматом пропиталось. А этот зубок нарублю помельче. Чили перец тоже мелко нарубить. И зелень. У меня кинза, петрушка, базилик и мята. Какой идет пряный запах от этой травы. Обожаю эти ароматикасы. Пора уже курицу вертеть. Отлично. Смотрите. Подрумянилась как, а? Красота! Теперь пусть другая сторона румянится. Не обязательно, кстати, на сковороде готовить. Можно и в духовке прекрасно запечь. Времени, конечно, уйдет подольше, потому что на сковороде быстрее курица готовятся. Зато если в духовку убрать, то над плитой торчать не надо. Сливы у меня уже выварились, надо вынимать. А получившуюся отвару дам остыть. Теоретически сами сливы можно остудить, потом протереть через друшлак или через э, сито и добавить в соус. Но тогда соус будет непрозрачный такой, знаете, э, ну, не такой эффект, не такой красивый, что ли. Так, курочку, пожалуй, пора крышкой закрыть. Так, теперь надо кукурузный крахмал развести. Этот компотик у меня уже остыл. Остаток смешиваю с чесноком и чили перцем. И довожу до кипения. Теперь сюда крахмал и проварить до загустевания. Это быстро. Ароматные травы сразу в этот компотик добавлять не стоит. пожохнут быстро. А хотелось бы сохранить их в такой красивый, яркий зеленый цвет. Лучше уж потом, после снятия с огня. Вот видите, с густотой уже все отлично. Выключаю Нагрев. У нас лето, жара, хочется на гарнир чего-то полегче. Вы, конечно, выбирайте на свой вкус. Я приготовлю спаржу и вот такие вот испанские перчики. Они называются падрон. Спаржу отварю, а перцы поджарю. Для начала надо у стеблей найти жесткую часть и отломить. Она нам не нужна, не угрызешь ее. Если шкурка в нижней части грубая, можно ее картофелечисткой срезать. Но у меня спаржа нежная совсем. Вода уже кипит, посолить и спаржу сюда. И убавляю огонь до слабого. И варю до мягкости. В зависимости от вашей спаржи процесс может занять от 2-3 минут до 5-10. Проверяйте, короче, вилкой, как дойдет до той степени мягкости, которая вам нравится. Вынимайте сразу. Теперь с перцами. Немного масла оливкового на сковороду. И перцы туда же. Главное их не пережарить. Готовность определяется очень просто. Как только шкурка со всех сторон стала вот такими вот белыми пузырями подниматься, значит готова. Красота. И спорожи можно вынимать. Она вкуснее, если лимоном сбрызнуть. Вот так. Про соус помните? Пора сюда ароматики добавить и на вкус выправить. В зависимости от вкуса слив понадобится либо сахар, либо соль, либо кислоты добавить в виде лимонного сока. Да, в моем случае, пожалуй, сахар и соль. чуть-чуть, для яркости перец тоже готов, пора снимать с огня, как ну, только посолить предварительно крупной морской солью, О, какая красота, пора сервировать перец пержу и перец Так э, начну с курочка конечно. М -м -м. Курица, понятно, как курица, просто м -м, жареная курочка м -м, Такая переченная, такая хорошая, с хорошей корочкой такой Но соус, соус просто чудесный Я обожаю сливовые соусы, не знаю, как вы, Я рекомендую попробуйте м -м, Такой классное такое сочетание вкусовое, м -м, просто песня Так, сейчас по спарже пройдусь по Спаржи Странно и удивительно. Вроде трава и трава, да? Но а, ну, вы же, например, огурчик малосольный, да? Или даже соленый. Утребляйте с удовольствием. Вот здесь тоже такая классная штука. Она такая м -м, полуготовая. Она не, раз не разваренная в кашу. Такая хрумтящая, такая классная. Еще с лимонным соком. М -м -м. Очень летний гарнирчик. У нее еще такая легкая-легкая-легкая горчинка еще остается. Мне очень нравится. Так, ну а ну, по перцу, по патрончику я руками буду свинячить, извините. Это традиционная испанская закуска. Очень часто в различных тапас-барах и просто в ресторанах ее подают как закуску. Слегка-слегка подпаленный перец. Он тоже с легкой горчинкой. Это не острый перец, но и не сладкий. Легкая горчинка присутствует. И вот его подпалили так, что вот дымок, запах дымка появился. Вот еще оливковое масло, экстравежин, который тоже с ароматом. И соль крупная, морская. Прям классно, видите. Очень классно. Вы выдумываете свои гарниры. Я этих маленьких перчиков, падронов в России не встречал. Не пробовал таким образом мелкие, зеленые. Обычно болгарские перцы жарить. По вкусу, наверное, немножко не то. Но в конце концов, створите что-нибудь. Тут главное соус. Вот соус просто песня. Травы эти ароматные. Мята, базилик свежий, петрушка, кинза, лук зеленый, чеснок и чили, перец. И все это вот на фоне вот этой самой а сливовой кисло-сладкой ноты такой классный. Короче, это классно. Готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Чехподрончика и курочки.